Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшое видео про инструменты разработчика. На этот раз хочу с вами поделиться находкой, которая на самом деле мне очень понравилась. И я точно знаю, что если вы как разработчик используете API, то точно пишите запросы и наверняка используете либо Postman, либо Insomnia, либо еще какой-нибудь клиент. ну надо сказать, что в процессе разработки так или иначе нужна текстовая информация. Вы наверняка используете какой-нибудь Notepad++ или, допустим, Visual Studio Code. Ну, во всяком случае, я его использую как текстовой редактор. Ну, а сегодня хочу с вами поделиться интересной находкой, которая, в общем-то, встраивается в Visual Studio Code и может делать REST запросы Другими словами, это просто extension. Итак, давайте переключимся сначала на сайт разработчика, а потом я вам покажу пример его использования. В общем-то, вот вы видите перед собой сайт, я ссылочку оставлю в описании. В общем-то, здесь на самом деле все очень просто. Есть Visual Studio Code, скоросплатформенный, так называемый IDE, если хотите и в него можно установить разные экстеншены в том числе экстеншен, который позволяет делать запросы. На самом деле все очень просто, он достаточно гибкий в нем в последнем э, релизе появились variable, то есть так, так называемые подстановки, он э, достаточно легковесый, но ну, если учесть что допустим у меня э, он работает как текстовый редактор, я в основном его использую, то просто так пушнуть какой-нибудь э, запрос, то есть post, go, get или put в общем-то, на самом деле, это прям вот бац и, как бы, очень рабочий вариант. Я настоятельно рекомендую хотя бы ознакомиться с ним, не говоря уже о том, что это на самом деле действительно хороший инструмент. Так устанавливается он очень просто. Называется он, как вы видите, Thunder клиент И, в общем, о, если учесть, что он достаточно недавно появился уже, смотрите, сколько у него посетителей и какое количество звездочек ну, а использовать его на самом деле очень просто ну, я покажу на примере вот он установит такую звездочку ну, давайте создадим новый реквест это вот значение по умолчанию которое стреляет, в общем-то она идет на сервер и получает информацию о том о тандер клиент как это называется с метода welcome да? то есть вот мы видим такую штуку, которая здесь в общем-то, описано, и это, на самом деле, мне кажется, тоже прикольно. Надо сказать, что здесь достаточно подробной информации есть о том, что, собственно говоря, приходит в респонзе. Ну и, в общем-то, есть такая штука, как авторизация, причем она нескольких типов. Можете basic авторизацию сделать, bearer токен подставить существующий или openos 2.0 спецификацию, то есть получить ее можно через authorization код или client credential. Ну, то есть flow пока, на самом деле, немного, их два... Ну, тем, более, тем не менее, это уже, в общем-то, работает Есть также работа с хедерами, в общем как во всех клиентах Есть э, возможность подставить body через разные варианты и JSON, и XML, Form, в общем, вы видите, что здесь на самом деле много чего И даже GraphQL уже есть ну и еще плюсом будет э, тесты, которые пишутся, в общем здесь выбирается тип возвращаемого результата, здесь, ну давайте для примера выберем response body какой-нибудь contain и здесь вы можете написать значение, то есть если вы запустите на какой-то, ну давайте вот так вот сделаем, у нас есть response и здесь есть э, response body, ну давайте вот так вот, welcome, да, слово скопируем да, вот say э, с большой буквы welcome если я сейчас запущу ну и как вы видите, тест, вот он прошел. То есть в ответе был э, в баде, было слово welcome. Мне кажется, прикольная штука на самом деле. Ну и теперь давайте создадим... А, кстати, эта вся фигня... Ой, то есть это, <laughs> эта штука вся вот можно сохранять, коллекции импортировать, экспортировать. Ну, мне кажется, это на самом деле прикольная штука. Ну и как работают variables? Uh, ну, тут, в общем, давайте я тогда вот этот welcome сотру, uh, создам новое пространство, которое называется там, ну, пусть будет демо, и в этом демо создам uh, что-нибудь там новое, да, uh, ну, допустим, uh, давайте вот так вот, uh, search, uh, ну, пусть будет in, пусть будет body. И здесь напишу «Welcome». Ну, то есть то, что, собственно говоря, мы уже искали. «Welcome». Нажму «Сохранить». И теперь в коллекцию этого запроса я могу в тест и подставить, соответственно, не вот это слово, а как принято это во всех, ну, практически во всех а, клиентах подобного рода, «Rest» клиентах, я здесь могу написать, я забыл, как называется, <laughs> я прошу прощения, uh, «Rest in body». «Заговорился». Uh, вот. Ну, и в общем, видите, она подсветилась зеленым, я пополняю запрос ну и в общем-то тесты прошли вот она очень удобная штука самое главное, что это под боком никуда далеко ходить не надо давайте сделаем какой-нибудь новый запрос ну пусть этот запрос будет http www ну я по образу и подобию, как вы понимаете опять же сделаю ой, колобонга.com slash api v2 и здесь у меня есть такой who more контроллер, вот я его выполняю Вау, wow. ну-ка, здесь нужно get использовать, ой, пост нужно использовать, чтобы эта штука сработала. Ну и вот он, response, как вы видите, анекдоты, контроллер uh, видим, смотрите. Uh, в общем, на самом деле, мне кажется, это очень прикольно. Ну и сводится суть к тому, что здесь можно отправить body, например, JSON. Давайте я здесь какой-нибудь напишу is adult, ну то есть uh, анекдоты для взрослых. Поставлю true. Вот так вот могу поставить. Смотрите, сейчас у меня 4472. Я отправляю реквест, и мне уже пришло 6152. То есть примерно одна треть матершинных анекдотов, в общем-то. Ну ладно, поехали дальше. Теперь смотрите, я могу здесь написать, что там есть у нас. к, Да, давайте так вот, каталог. с, И могу указать, ну здесь у меня один, это по-моему только анекдоты. Насколько я помню, да, давайте вот один анекдот. Второй анекдот, да. а 2 это м, только истории вот не получилось Ката, а, потому что я неправильно написал значит первый раз мне просто повезло еще раз Так, вот истории истории отлично а теперь если поставлю допустим 2 1 это анекдоты да анекдоты ну а вообще их у меня 7 1 2 3 3 4 5 6 7 то есть сейчас из тех категорий буду случайным образом выбираться, ну, в общем, вот такая вот штука. Ну, я думаю, что на самом деле очень удобная эта вещь, можно сохранять, можно, в общем-то, обмениваться, экспортировать, надо сказать, что понимается коллекции, как вы понимаете, в формате JSON я проверил инсомню, она получила, то есть подгрузила все это. Ну, в общем, мне кажется, полезный инструмент, особенно если честь, что он достаточно простой. И не нужно громоздких, таких как Postman или Insomniac. Ну, в общем, смотрите, ваш ваш выбор, в общем-то, теперь расширен. На здоровье используйте. Ну и, в общем-то, пишите правильный код. У меня все, до свидания.